Всем привет, друзья. Сегодня у кого день рождения? У Давида. Да сколько ему исполнилось? Да, у, у Давида говорит. Ну а сколько... Сколько я про Давида сейчас говорю. Опять себя сунула. Сколько ей Давид 13, 13. тебе лет? <съех> сколько Давид, тебе лет? вот Да, мужа поздравили до да, с утра. Дима самый первый, он всё, сегодня целый день, говорит, меня Дима самый первый поздравил. Всю ночь не спали, чтобы поздравить меня, говорит. Ага. И... Ага. Тихо, что кричишь? О! Это та, смотри, что творит. Так, не, не смейтесь, да, да. Давайте такой, Я вот такой, вот папа. А крошка Все любят, иди. самое основное сделали. Ну, толщенку сделали с котлета, они не хотят уже, поели. А крошка, самый самолет, пицца мы и мы фрукты на, на десерт с тортиком. Все. Они пиццу только едят. Сегодня всем троим прививку поставили, да? Ой, как вкусно, Даринка у нас кушает. А. Что ты мне Тебе 5. Будет. Подожди, ты семнадцатого года, да? Пять будет. Вот столько будет. Вот столько, вот столько. Тебе еще только-только. Йоу, столько тебе. Яйно? Яйно. А тебе? Семь, да? Дима смачно кушает по ухом, у меня чмокает стоит, спрятался за мою широкую спину. Ну, ладно, его не буду снимать. Он стесняется. Билку. Ладно, все приятного аппетита. Дима, уйди я тебя снимать. Не буду тут прям не даешь мне пойти. На все приятное аппетита. Снюхай, Давид. Снюхай. Все. Ой, кто это у нас? Какой космонавт прилетел? Даринка, космонавтик наш. Дай, дай пусть. Привет, скажи ручкой. Ручкой, так и помаши. Ой, шлем-то Голову стянет назад. Она этот шлем так боялась. А сегодня напялила. Странно, что-то странно. А я ей говорю, вот она та же хочет, как я. <связываю> она ага. Всем привет, друзья. У нас с Игрули приехала невеста. Сегодня уже забирают три дня у нас поночевала. Вот она. Только кисю не знаю, как зовут. <связываю> Кися, пыса, говорю. Как только не называют. У нее такой окрас, я ползу. Открас очень интересный Не рыжий, а оранжевый Сегодня приедет хозяева Три дня у нас жива Пыса. Пыса Да, вначале дрались Потом любовались Сейчас опять побил тигра ее Езжать домой, говорит, наверное Да, красотка Смотрите, какая шерсть у нее Оранжевая Не рыжая, а оранжевая Прям я ее боюсь трогать. Она, Она это... Она срапается. Срапаться может. Оп. А мурлык, мурлык. А наш... А наш тигруля... Все спит. Хорек. Тигруля наш. Мы еще ногти ему пострекли. Послик... Да, чтобы не срапался. С кошкой. Тигруля... Смотрите, у меня тигруля Как сидит, в окно поглядывает Он же у нас на улице гулять не выходит Тигра Кс -кс. Ой, ты мой красавец А здесь у меня растут цветы Вот суккуленты Надо землю докидать Я пересаживала денежное дерево а обстригла его Короче, вот как-то так Золотой ус а то у давида учительница не, не дала недавно вот он прижился как здесь тоже суккуленты досадила Бат. смотрите надо промыть его а в жару короче он красные листочки показывает красные превращаются у этого цветка в жару на солнечной стороне красные листья создают превращаются а если холодно то такие они зеленые светлые вот это декабристы мои по-другому не помню как называется